Здравствуйте, меня зовут Зайцев Алексей, я предприниматель. Если несколько слов про себя рассказать, то я занимаюсь обычным предпринимательством с самого детства, пытаясь что-то заработать, иметь свои собственные наличные, а в бизнес, такой уже полноценный многоуровневый маркетинг я пришел, когда мне было 18 лет, то есть сейчас уже более 15 лет я в этой области профессионально задействован. Из них, ну просто я считаю, что серьезно этим занимаюсь конкретно 10 лет. вот И сегодня мы поговорим о коммерческом предложении, которое мы можем предложить вам, как человеку, который рассматривает сегодня деловые возможности. Я начну с доски для того, чтобы было более наглядно пояснить какие-то вещи. Буду немножко подсматривать, потому что, наверное, так будет актуально. Многим людям не хватает денег, многим людям не хватает какой-то прибыли, которую они хотели бы получать. И есть первый путь, когда мы хотим экономить. То есть, когда мы хотим экономить и покупать там, я не знаю, не, там, не мясо, например, там, а в общем-то какую-нибудь там дешевую колбасу, не масло, а маргарин, то есть не айфон, а какой-нибудь там дешевый китайский телефон за 50 баксов, не хорошую машину, а ту, на которую хватает денег иногда на, на какой-нибудь там транспорт. Многие люди об этом задумываются, многие люди об этом не задумываются, они просто живут как живут. Но можно начать экономить и совсем экономить до, до, до, как бы до беспредела. То есть, Если вы хотите иметь дополнительные деньги, которые у вас остаются после чего там, после всех, всех расходов, то вариант первый – это экономия. Вопрос, к какому состоянию это процесс вас приводит. Меня, например, он немножко удручает. То есть, ездить, например, там, не знаю, не в купе, а в плацкарте, там, не знаю, каким-то образом подешевле, там, на перекладных, э, на блаблакаре, нежели на своей машине, то есть, я не представляю, ну, как бы, сколько можно этим заниматься, до какого возраста можно это делать. Да, я понимаю, там, по студенчеству, когда нет там, своих денег, что-то в этом духе, но когда мы уже хотим э, жить полноценной жизнью, ну, в общем-то, может быть, одна из, один из хороших вариантов – это